Привет, меня зовут Алена. Я приехала из Санкт-Петербурга в это чудное место. Решила посмотреть, как живут люди на Земле. А оказалось, что все не так уж грустно, как я думала. На самом деле, наоборот, все очень позитивно, и молодые люди приезжают и строят здесь дома, и пашут землю. Uh, и все это легко, задорно, <laughs> <и> замечательно. <laughs> Здесь uh, отличная компания подобралась. Очень, uh, очень было приятно вместе работать и вместе отдыхать. Отзывчивые люди все покажут, все расскажут, приведут куда нужно. Я посетила очень много гостей, uh, соседей, узнала много информации о, о жизни в поселении. О грядках, о лесах, о посадках и прочих делах. Посадила около 500 саженцев. Было очень весело. И, собственно, одухотворенная, заряженная энергией, возвращаюсь домой и подумываю уже о следующем приезде. Так что приезжайте, вам тут будут рады.